Всем привет! Меня зовут Наталья Коксенов, в простонародье Декстер. Я думаю, меня помните. Новое поколение не очень, но старое, я думаю, припоминаете. Сегодня расскажу вам о заминке, потому что я уделяю ей достаточно внимания, как и разминке, потому что это также важно от травм, от всяких заболеваний, от забитостей, от триггеров, от спазмов, ну и, конечно, элементарной крепотой. Поэтому покажу вам основное упражнение, которое делается после тренировки. Например, возьмем базовое, это подтягивание выхода на две, отжимания на брусьях, отжимания стойки. Это у нас верхний грудной отдел, плечи, бицепсы, предплечья и так далее. Вот, про ноги я потом расскажу чуть попозже. Первое, это у нас подтягивание элементарное. Я расскажу, какие мышцы задействуют и как их растянуть в конце. Когда мы подтягиваемся, уже работает предплечье, пока мы висим. Нам вверх, подключаются широчайшие бицепсы, ромбовидные, задние дельты, то есть почти вся верхняя спина. Поэтому нужно противоположное движение подтягиванием на расслабление. То есть самое уникальное, которое у нас участвует, верхняя плечевая зона, ну, задняя спина. И чтобы компенсировать, нужно наоборот это э, свести обратно. Поэтому мы делаем вот таким образом, тыльной стороны ладони, за поясницу, локти между колен и медленно, очень аккуратно сводим коленями локти. Вот. Так называемые подосные мышцы, ромбовидные, подосные, подлопаточные, ну и чуть-чуть задняя дельта, большая круглая, мало круглая, да, как его Вот, И тем самым это все хорошо растягивается. Полминуты-минута. Больше особо не надо. Вот. И обратно выходить тоже очень медленно. Чем заминка отличается от разминки? Тем, что все делать надо очень медленно, потому что после забивки мышцы укорачиваются, туда наливается кровь. И их нужно очень аккуратно вытянуть в исходное положение. Когда они свежие, можно делать это все быстро, резко, чтобы раздражать как нервную систему мышцы. Когда это забитые мышцы, надо делать все медленно, либо вообще в статике. Поэтому мы доводим себя до легкого дискомфорта и тем самым чувствуем, что мышцы медленно растягиваются, выходит в исходное положение, расслабляется. И после этого можно чуть-чуть, чуть-чуть еще ее удлинить. Это базовое упражнение. Можно между подходами, но лучше все-таки, наверное, в конце тренировки. Потому что между подходом, если делать эту заминку, то мышцы расслабляются. И потом следующий подход будет делать тяжело. Поэтому все-таки лучше сделать все упражнения. И в конце уже прям буквально сразу делать эту заминку. Итак, следующее упражнение у нас работает бицепс. Специфическая растяжка, потому что многие делают вот так вот. Тут бицепс все-таки немножко второстепенный, потому что тут идет передняя дельта. Поэтому бицепс нужно а, схватить примерно под 90 градусов и уходить вот сюда. Опять же, не вот так. Тут грудные мышцы. Но это тоже нужно, но сейчас мы пока рассмотрим заминку после подтягивания. Поэтому непосредственно бицепс мы хватаем таким образом боком и скручиваемся в это положение. Очень хорошо тянется бицепс, так называемый брахиалис, он проходит между бицепсом и трицепсом по и тоже где-то полминуты-минуты. Одну руку, полминуты-треугольник. Пол Чувствуете, как расслабляется. Все, значит, цель достигнута и медленно выходим. А Следующая это у нас задняя дельта. Тоже достаточно непросто ее протянуть, нужно определенный угол. То есть, есть универсальная заминка, растяжка всех задних групп мышц плеч, то есть это чуть-чуть грудные верхние дельты и большая круглая. Но чтобы подключить прям конкретно вот этот заднюю дельту, которая забивается, нужно чуть-чуть идти боком и вот таким образом противоход стягивать. Включается наистосовка. Мы даем чуть-чуть вниз и чуть-чуть бок. Очень круто. Ну еще, конечно, широчайшая. Тут тоже задействуется. Вот. Но широчайшее, если хотите отдельно, оно забилось, потому что у кого-то забивается одна мышца больше, у кого-то меньше. Это делается таким образом, и с небольшим наклоном. То есть заднюю наклон за и наклоняемся в сторону. Опять же, задняя дельта как синергист, то есть она тоже будет тянуться как дополнительная, но основная тянется широчайше. Вот. Если еще головой чуть-чуть вдавить -чуть назад, еще подключается трицепс. Но трицепс я рекомендую все-таки отдельно брать таким образом и уходить, то есть прижать руку. Конечно, все эти вряд ли упражнения вы будете делать, потому что долго, поэтому отталкивайтесь от тех мышц, от той боли, которая вас непосредственно больше всего беспокоит, то есть забитость. Вы чувствуете прям там налив крови, и эту мышцу прежде всего тяните. Остальное ну, достаточно чуть-чуть хотя бы, как я говорил, полминутки. Если сильно какая-то мышца забита, ну можно 2-3 подхода, так же как у нас на прокачку идет, Также я рекомендую делать это и на растяжку по подходам. То есть... Э, Полминутки-минутку потянули, отдохнули, потом другую руку и снова в первую. Так, следующий у нас предплечье. Вот, тут достаточно все просто. Даже есть несколько вариантов на вкус. Первое это мы берем вот таким образом за пальцы и вытягиваем на себя. Здесь можно уже посильнее, потому что предплечье достаточно мощные мышцы, там мощные связки, порвать их ну, крайне тяжело. Поэтому можно прям хорошо так но делать все равно медленно то есть статики либо медленно динамики вот. и то же самое там около минутки чтобы почувствовали мы ослабление там другую либо если хотите сэкономить время можно сразу два предплечья таким образом и, и уходим чуть-чуть назад поднимаем вот. там очень много мышц на самом деле поэтому Несколько упражнений есть, но это основное. А есть еще на сгиб. Но это, если мы определенное воздействие делаем специфическое, это, там медленно выходы на две, либо какие-нибудь там с резины движения, с грузиком, это противоположное движение мы тыльной стороной делаем и тоже оттягиваемся назад. Вот здесь уже аккуратнее, потому что там немножко все-таки неприятные мышцы и спожилия, поэтому тут делаем до легкой боли. Вот. Ну и можете немножко экспериментировать, делать чуть-чуть в бок, вот. крутить их наружу, 360, то же самое плечи, Начинаем отсюда, потом заворачиваем сюда. Вот. И тоже уходим чуть-чуть вот. С помощью вот всех вот этих градусов мы можем задействовать все мышцы плечи, а их около 20 штук. То есть можете вести картинку в анатомии, их очень много. Потому что есть у нас сапинаторы, пронаторы, сгибания, разгибания, отведения, так далее. Так а следующие грудные. Тоже не так просто. По-первости, все это будет сложновато, но потом вы поймете и сами прочувствуете, как лучше тянуть Чтобы груды мышцы растянуть, нужно примерно 45 градусов. То есть не слишком высоко, не слишком низко, примерно 45 по диагонали. И тоже, как на бицепсе, мы смещаем вперед. Только здесь мы не воврачиваем а здесь мы просто смещаем вперед. и вот эта мышца должна прям тянуться, прям очень мощно. Может даже кому-то будет неприятно, но это полезная боль. Вот, Поэтому полминутки-минутки находится в это положении и меняет. Можно чуть-чуть там выше, ниже, потому что не у всех ровно 45 градусов. Ищите сами градус тот, где наиболее сильная такая тянущая боль. Но опять же. Не прям сильные, что чтобы не порвать мышцу, но и чтобы не было просто комфорта. То есть должен быть небольшой дискомфорт, и вы должны на этой грани маневрировать, чувствовать. Потому что если вы там чуть-чуть раз и ничего не чувствуете, то эффекта будет мало. Все-таки нужно добавить, чтобы было прям около предела. Итак, а это у нас после подтягивания отжиманий, ну, естественно, выходы. Вот. Есть отжимания в стойке у вас были. А я думаю, многие из вас тренируются. У нас еще подключаются верхние трапеции, шраги. Тут на самом деле все достаточно просто. Мы голову максимально прижимаем сюда, тоже делаем аккуратно, а руку чуть-чуть разворачиваем наружу, ну и тянем ее вниз. Понятно, сильно мы ее не вытянем вниз, но тем не менее плечо должно быть опущено. Просто ноги вот так вот делают, не готовы. Нужно плечо опустить здесь, чтобы точкой прикрепления с двух сторон все это вытянулось. Тоже полминутки. Медленно возвращаем. Ну, для Заселение эффекта можно схватить рукой и не совпланяться. Но тут прям будет очень неприятно. Можно начать сначала просто, потом чуть-чуть еще выводить, чтобы еще сильнее с этой, с этой точки шла. Итак, руки основаны все, но есть более мелкие мышцы. Я думаю, я это расскажу а, вкратце, потому что не у всех они забиваются, они более глубокие мышцы. Ну и тут все-таки надо не доводить до такого тренировку, чтобы еще глубокие мышцы забивались, потому что с ними уже работа труднее. Тут уже нужен глубокий массаж и определенная гимнастика, баня и так далее. Вот. А, ну еще одно движение, которое и на глубокие мышцы, на поверхностные, но все-таки больше, наверное, поверхностные, это скручивание таким образом к себе. Здесь тоже задняя дельта, но и еще немного передняя дельта. Передняя на самом деле очень трудно тянуть, потому что заднюю мы тянем так, переднюю мы тянем так, а среднюю это нужно пропустить руку сквозь тело <laughs> и тянуть так. Так как у нас не получится, приходится чуть-чуть здесь экспериментировать. То есть выворачивать руку, тянуть вверх и на себя. И чувствовать именно среднюю дельту. То есть, если это передняя. Если вот так мы чувствуем заднюю, то со средней нужно чуть-чуть выворачивать и тянуть еще вверх. То есть сами чувствуете, что вот эти три дельты, они все прорабатывались, все растягивались. Так, ну в общем, чуть-чуть еще расскажу про ноги, ну и мышцы спины, потому что если добавляете гиперэкстензии, водочки, обратные планки или боковые планки, то у нехило забиваются мышцы. Начиная от крестца, поясницы, грудной дело, ну и даже бывает до затылка. Вот, на самом деле, самое тут элементарное, это складка. Но хоть и на и простое упражнение, не все его делают правильно. Очень многие любят делать вот так вот. То есть мы тянем, получается, поясницу, но шею у нас поднялась. Очень часто. А чем делать, непонятно. На самом деле, чтобы полностью проработать все вот эти разгибатели спины, нужно подбородок полностью опустить к груди можно даже дополнительно еще и вот таким образом можно покачаться повесить вот. лучше это делать стоя потому что весь свой вес тела он уходит вперед вот потому что если сидя все таки немножко идет компрессионная нагрузка на позвоночник ну, для здоровых людей нормально но у кого болит спина там, кто там протрузии грыжи лучше это делать стоя потому что она отсутствует компрессия вот. А Если сильно тянет бедра, а вам нужно все-таки спину, можно чуть-чуть колени подсогнуть и вот таким образом их обнять, но опять же подбородок не напряжет. И отсюда можно чуть-чуть их выпрямить. Здесь больше тогда подключается все мышцы спины, потому что если с прямыми, то сильно еще задействует бедра. если у вас была тренировка на ноги и выпады, приседы, то лучше тогда с прямыми ногами, чтобы полностью от бедер до затылка все растягивать. На ноги давайте я покажу вам тоже буквально несколько упражнений, потому что все-таки, если вы добавляете выпады, приседы, да и даже элементарный там бег с подскоками, то у нас есть ягодица мышцы бедра передние, боковые задние, ну и игры непосредственно. Вот, на самом деле куча есть, конечно, там мелких мышц подразделений, но есть универсальные, наверное. ну не скажу, что мною, но я немножечко модернизировал сразу четыре части бедра мы тянем по сути одним упражнением То есть, Первым мы опускаемся таким образом можно держаться рукой у кого особо нет гибкости как у меня наверное. вот и мы тянемся задняя часть бедра тянемся так ноги пятка обязательно здесь лежит То есть мы на, на мыске мы не находимся потому что нагрузка на колено сустав а так вот. И тем самым также мы медленно прижимаем колено прямое, носок на себя. Дальше внутренняя часть. Разворачиваемся таким образом и тянем уже внутреннюю часть бедра. Сейчас уже все названия, сейчас боюсь не вспомню, но я знаю, что приводящие мышцы и еще какие-то длинные приводящие коробки и так далее. Вот. Потом квадрицепс. Это мы разворачиваем уже вперед. И плюс к этому мы, сок, пятку прижимаем к ягодицам. Это уже для особо хардкорн. Можно уже прижать до конца. Да-да-да. <связывая> не, не у всех такая гибкость, но тем не менее. Можно достаточно, в принципе, даже так. Главное, чтобы чувствовали этот патрицепс. Вот. А, и последнее. Это внешняя сторона бедра. Это называется напрягатель широкой фасции. Самой мощной пасты она тоже была избивается. Тут мы разворачиваемся еще больше снаружи и делаем тоже аккуратно, чтобы себя ничего сустав не вымыть. Поэтому делаем это очень медленно. Если болят мышцы в этих всяких положениях, которые его, значит это нормально. Если болит сустав, значит что-то у вас проблема. И это упражнение лучше не делать Не путайте, главное, боль мышцы, боль сустава. То же самое наоборот здесь мы стряхнули чуть-чуть отдохнули и делаем на другую сначала задняя часть это бицепс бедра потом внутренние квадрицепс передняя часть бедра и еще сильнее сравно рот тут можно даже в принципе чуть -чуть присесть короче у каждого как по уровню гибкости. А ягодицы, по сути, тоже растягиваются, пока мы а, делаем вот эти повороты, но она как-то идет как дополнительная, но это же на другую ногу. Если хотите отдельные ягодицы, то рекомендую просто лечь на спину и максимально прижать к себе таким образом ногу. Это у нас большая ягодица. Очень тянется. Если вы ничего не чувствуете, все хорошо, то Второй. прижимаете себя всем телом. То же самое имитация. Как будто вы тянете к себе рукой, только вот тут мы просто всем телом прижимаете себя. Тоже немножко из йоги. Да. Так, ну и игры, я думаю, ни для кого не секрет. Мы просто упираемся И по очереди одну, вторую. Можно вторую ногу поднять воздух, чтобы тоже, то же самое по полминутки по минуту. Ну, Организмы разные, людей все индивидуально, поэтому у кого-то полминуты достаточно, кого-то минуты, кого-то 45 секунд. Но в среднем в этом промежутке. То есть полминуты это минимум. Вот. Опять же, не путай с разминкой, потому что очень часто разминка делают это упражнение. Она а перед хорошо, бегом, прыжками и так далее. В конце это не то, что вредно, но это немножко все-таки опасно, потому что мышцы забиты и такие резкие а все-таки могут микроразрывы, дать. поэтому в конце делаем медленно, полминуты, медленно, контролируем. А есть у многих проблема, очень у многих, это трапеции, Так это а, трапеция не верхняя, а нижняя называется, там есть еще средняя, но это такая, как симбиоз идет. Вот, а складка, она все-таки, ну, не совсем. Полноценно не растягивает Тут нужна так называемая поза плуга Из йоги, кое-что добавлю а, Но она такая Специфическая не для всех Потому что, во-первых, все-таки Немножко это для затылка неприятно Ну, не все могут это позволить У кого-то там лишний вес Или у кого-то там может быть давление и так далее Поэтому сейчас покажу сложный вариант Но он эффективнее И кто не может, попроще Сложный вариант делается Таким образом, то есть мы закидываем через березку назад и руки в замок разворачиваем наружу и пытаемся положить колени за макушку либо хотя бы возле ушей можно чередовать ноги с брось э, ноги вместе и тоже где-то около минутки после этого не спеша Аккуратно мы выходим и прям по позвонку вот так вот мы опускаем и можно в этом... еще это время немножко полежать. Вот простой вариант мы берем либо какой нибудь полотенце, либо какую-нибудь резину, ну в общем какой-нибудь любой ряд и прижимаем в себя за тоже вот груди. Вот. Тут мы наоборот чуть-чуть горбимся, и тем самым мы растягиваем полностью нижнюю трапецию и верхнюю мышцу шеи. Там вот тоже их много, времена мышца шеи, оси э -э -э Вот Здесь тоже можно чуть-чуть экспериментировать, то есть вы можете чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, потому что бывает часто трапеция одна у кого-то зажимает, кто-то проснулся, не с того дернул головой и все. Безусловно, с позмером. Это почему? Потому что предыдущий день полстрижки вы не потянули. Поэтому даже если вы не чувствуете особо забитости, все-таки вам рекомендую делать. Это прям самое обязательно. Вот поза плуга, складки самое взять, ваши самые основные мышцы. Вот. А остальное все непосредственно зависит от нагрузки, которую вы получаете в течение тренировки. Если у вас были подтягивания, это у нас, как я говорил, бицепс, широчайшие задние дельты предплечье Если вам отжимания, то это грудные передние дельты а, и трицепс. Для а, поясница, да, да, поясница. мышца поясницы, которая забивается, <свеч> это подключаем скрутки. То есть мы смотрим в противоположную сторону, а прижимаем ногу в этом. То есть, если правую ногу мы э, скручиваем влево, то сами мы смотрим вправо. Вот таким образом полностью идет вот эта диагональ. Вот. Очень хорошо прорабатывается выше поясницы. Тоже полминутки, потом возвращаемся, не, не забываем, что 90 градусов, то есть примерно <свист> уже прямой, и прижимаем себя рукой. Ну, естественно, как вы поняли, на разминке это делается э все-таки более активном варианте. Можете поднять ноги и просто, <свист> образом, либо отдельно, буквально на да, пару секунд одну ногу, пару секунд другую. Вот, поэтому зада... разница разминки-заминки, и по сути, элементарная. Разминка делается активно, но перед тренировкой заминка а, пассивно, медленно, статично и после тренировки. Ну, и а на этой ноте я с вами прощаюсь. Если есть вопросы, я думаю, что-нибудь там напишу вот в комментарии, буду заходить под видео. Задавайте, не стесняйтесь. С вами был Олег Аксенов. I got plans to be the greatest man who ever lived Make my name more than just a word like it was sentences